Друзья, добрый день! Меня зовут Виктория Никуникова. Я приветствую вас на канале Сочи ЮДВ. Мы сейчас на комплексе ЖК 1, 2, 3. Чем он так хорош? Почему мы так его любим? Я здесь сама живу и прям я люблю этот комплекс, правда, признаюсь. Во-первых, он строился по ФЗ-214, то есть по всем СНИПам, нормам, как положено. У нас 7 уровней крытого паркинга плюс придомового, достаточного паркинга. Это большой плюс для Сочи. Помимо этого спортивные площадки, детские площадки, ну, вот, в нужном количестве для комплекса всегда очень много детей играют, и есть чем заняться детям. На территории, на территории комплекса уже два частных садика открыли, в ЖК раз два три. Спальный район Макаренко через дорогу. То есть мы можем перейти по Виадуку через дорогу и Попасть и в поликлинику, и в школу, и в детский сад, в институт. Все в пешей доступности. Помимо этого, очень удобная у нас развязка автомобильная. То есть без пробок мы можем ну, в центр за 15 минут доехать. Потому что очень много вариантов, как поехать. Мы всегда выбираем по навигатору. В раз-два-три у нас. Магнит, который работает 24 часа в сутки, столовая, магазинчики, там салоны красоты, садики, ну все есть. И до маремола идти буквально 10 минут. Квартиры чем хорошо? Конечно, ценой статус квартиры с витражным остеклением 31 метр за 8 миллионов, с ремонтом 37 квадратов за 1 миллионов. Ну все, друзья, теперь пойдемте пойдем посмотрим уже непосредственно квартира. Друзья, самая интересная цена минимальная на комплексе 8 миллионов 31 квадрат. Витражные окна легко планируются в кухню в -гостин гостиную и отдельную спальню. Друзья, еще одна интересная цена по ЖК раз, два, три. Это 39 квадратов. За 9 миллионов. Возможно, в ипотеку. Легко планируется. Здесь санузел. По возможности, можно вот здесь вот кухню сделать и две спальни. 39 метров позволяют. Мы сейчас с вами будем смотреть с ремонтом такую же квартиру аналогичную. Там будет более объемно понятно. Друзья, мы сейчас с вами рассмотрим квартиру. ЖК «Раз, два, три». 39 метров с ремонтом, мебелью, техникой. Слева вот такой удобный шкаф. Дальше мы проходим кухня-гостиная. Очень светлая, большая. И отдельно спальня. Такая вот подсветка красивая. Ну и, конечно, вид. Вид у нас на реку, на море. Чем ценится раз-два-три, это вот таким видом. Там у нас виднеется моремол. Пешком идти до него 10 минут. Вся вот эта набережная будет реконструирована. Уже на генплан вынесен проект. Платежи у нас по ЖК раз-два-три. Порядка трех-четырех тысяч в месяц за такую площадь. Стоят счетчики на все, в том числе и на топление горячую воду. Такая вот у нас ванная все есть и кухня. Друзья, стоимость такой квартиры 39 метров за 12 миллионов рублей. Все остается, все новое. Сдается она порядка 50 тысяч такая в месяц на постоянку. Если по суткам дороже. Дорогие друзья, если у вас остались вопросы по ЖК раз-два-три, звоните, пишите. Отвечу на все вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. До встречи. С вами была Виктория Никольникова.